Блеск городов, каменных цветов, серых льдов тайня, покаяние, раскаяние, если готов, то иди-иди, впереди свет. Это след чей-то горит мир, освещая путь тем остальным, кто готов рискнуть, чьи одежды дым, если готов, то иди-иди. Видел я небо, видел я сегодня во сне. Золотых облаков сияния Видел я, невозможное на бедной земле Абсолютное равновесие снилось мне Снилась музыка небесная мне Всех возможных тонов слияния в тишине Она была тишиной в тишине Семь лепестков, семь простых слов, детских снов, чаяние, откровение, отчаяние. Если готов, то иди-иди. Впереди света, то след чей-то горит мир, освещая путь тем остальным, кто готов, иск чьи одежды, дым. Если готов, то иди-иди. Видел я, небо видел я сегодня во сне. Золотых облаков сияние.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 была тишина.